Л ⁇ сам Господь, Что вкусить страдание и проклятие. Победил себя и душой скорда. Он пошел, как огнец, на распятие. Каждый был грехом навсегда пленен. Все блуждали и с дороги сбились. Жертвы став за нас, царь народ свой спас. Ранами его мы исцелились. В небеса теперь распахнулась дверь желает путь свободен, Бог желает в нас, обитать сейчас, действовать и жить в своем народе. До сих пор он сам все взывает к нам. И за Христа держись, Обретая жизнь святого Бога. Каждый был грехом. Бывает о дожде душа моя В печали и нужде и сохшая Мне от себя никак не убежать Потрескалась земля Сердце моего Никак не скрыть Спешу я это зло В крови омыть Ты посылал в любви свои дожди Но в глубину земли пишу о дожде, мое сердце в нужде. Ты в конце этих дней снова дух свой и злей. Я нуждаюсь в дожде, я взываю к тебе. Вот молитва моя, поздний дождь для меня. Поздний дождь для меня взывает о дожде, душа моя, в печали и нужде, и сохшая, мне от себя никак не убежала. Отрескалась земля, как боль унять Зло сердца моего никак не скрыть Спешу я это зло в крови омыть Ты посылал в любви свои дожди Глубину земли, они уши я прошу о дожде мое сердце в душе. прольется дождь я прошу о дожде мое сердце в нужде ты в конце этих дней снова дух свой излей я нуждаюсь в дожде я взываю к тебе вот молитва моя Поздний дождь для меня. Поздний дождь для меня. сходил иногда принося оживление Первый в воду попавший тогда получал исцеление Человек, что так долго болел, не сбегая оттуда Все с надеждой на воду смотрел в ожидании чуда. Не мог он попасть в забурлившие воды. Не сводя ожидающий класс, проводил он там воды. Сверхъестественный Бог ожидает тебя. В чудесах Он желает явить Себя. Полняет мечты необычным путем. Если веруешь ты, Он к тебе придет. Сверхъестественный Бог. Сверхъестественный Бог. Однажды вопрос прозвучал, Быть здоровым ты хочешь? Он ответил, конечно, Но кто же мне в этом поможет? Бог почтил его веру, Закончились тяжкие годы. Встань взяв свое ложе, Иди, это голос свободы. Смотрите под ноги себе В долгих днях ожидания Сверхъестественно Бог исполняет Свои обещания Ожидайте великих чудес Как в одни церкви первой Силы свыше огня а с небес и могучего ветра Естественный Бог ожидает тебя в чудесах Он желает явить себя исполняет мечты необычным путем если веруешь ты Сверхъестественный Бог, сверхъестественный Рядом с Иисусом быть А Он обещал им Так же, как Сам Он Чашу страданий пить Они возжелали В Божьем Царстве В славе Его воссесть А Он обещал им Так же, как Сам Он Креститься крещением смерть Кто хочет быть большим Между вами да будет вам слугой Кто хочет быть первым между вами Да будет всем рабом Сам Божий Сын пришел на землю Чтобы послужить И во спасение душ многих Душу свою сложить Сначала Он а мы за Ним Его путем Должны пройти Сначала Он А мы за Ним Его путем Должны пройти Мы вас желали в Божьем Царстве рядом с Иисусом быть А Он обещал нам, так же, как Сам Он, Чашу страданий пить Мы вас желали в Божьем Царстве В славе Его воссесть А Он обещал нам, так же, как Сам Он, Креститься крещением смерть Хочет быть больше между нами, да будет он слугой. Кто хочет быть первым между нами, да будет всем рабом. Ибо и мы пришли на землю, чтобы послужить. И в обретении душ многих душу свою сложить. Хочет быть больше между нами Должны пройти Сначала Он, а мы за Ним, Его путем Должны пройти Множеством людей Вижу, как нависла смерть и те Все они в духовной слепоте Вижу я, что с этим делать мне Жаждущие души в дьявольской ловушке вырваться желают они. Кто бы послужил им, чтоб сердца жили, чтоб их Божий дух осенил? Я хочу помочь и не могу. Я к престолу милости бегу. Я прошу о в жизнь мою. И себя всецело отдаю. Выражаю миру свой протест, Отправляю жизнь свою на крест, чтобы остала вера, страх исчез, Чтоб в душе моей Иисус воскрес. Чтоб голос прозвучал с небес опять, Мне в тебе угодно Витать, чтоб голос прозвучал с небес опять Мне в тебе угодно обитать Мы должны быть светом среди тьмы Но церковь спит под гнетом тишины зовет проснитесь мой народ кто земле спасение принесет мы должны дома под знак вести и жить так чтоб души их спасти божий суд ит большинство так сокрой людей в любви его жждущие души в дьявольской ловушке вырваться желают они кто бы послужил им чтоб сердца жили Божий дух осенил. Я хочу помочь и не могу. Я к престолу милости бегу. Я прошу о силе в жизнь мою и себя всецело отдаю. Выражаю миру свой протест. Отправляю жизнь свою на крест, чтобы стала вера страх исчез. Чтоб в душе моей Иисус воскрес! Чтоб голос прозвучал с небес опять, Мне в Тебе угодно обитать. Чтоб голос прозвучал с небес опять, Мне в Тебе Угод на адекат Обритый этим миром религией и вот Обманутая церковь, обкраденный народ Господи, еще только раз Посмотри и вспомни о Не о завете любви. Обрати нас и обнови. Благодать И волосы те снова Вдруг стали отрастать И смерть он жизни в рабстве В отчаянии предпочел Умри душа с врагами И Божий дух сошел Обманутая церковь Кричи, не умолкай Пред Богом обещания, Его напоминай Кто душу расточает Тот жизнь приобретет Умри, душа, с врагами Пусть Божий дух сойдет Всё только Понял себе они, далекие огни, но я никогда туда не вернусь, одинокие сердца, я пою для вас эту песню, искателем города, который не бед. Одинокие сердца Развивается флаг надежды Храните себя до конца И святости вашей одежды Чтоб шаг за шагом в город тот войти С ним иногда встречаясь на пути Одинокие сердца, искатели Божьего лица, вы одинокие сердца, искатели Божьего лица, в пустыне один. Вновь остаюсь С собой самим И с неверием бьюсь Хоть манят тебе они Далекие огни Но я никогда туда не вернусь Одинокие сердца я пою для вас эту песню, Искателям города, который небесный. Одинокие сердца, развивается флаг надежды. Храните себя до конца и святости вашей одежды. We'll yeah. укрыться мне. Падают капли крови под ноги мои. Я раненый, мне угрожает смерть. Как раненый олень бежит к воде для исцеления, так я бегу к тебе в твоих руках найти спасение, а -а -а -а, Как лань желает к воде так я бегу, Господь мой, к тебе. На мне раны греха, Мне так нужна исцеление река. Если лань воды не найдет, То она непременно умрет. Изо всех сил падая с ног, Так желает душа моя, к тебе мой Бог. Хлеб для меня во мне унывает душа моя, но бес на песну зовет, <свят> я всыпаю к тебе глаз водопадов <свят> твоих во мне, как раненый олень бежит к воде для исцеления, так я бегу к тебе, в твоих руках найти спасение.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 И за всех сил, падает с ног, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Желает душа моя, к тебе мой Бог. Сберегла. Бог тебе стать царицею дал, Он тебе дал величие, и даже власть, не за тем, чтоб ты в неге жила, не за тем, чтоб ты только одна спаслась, но спасение другим принесла. Если ты промолчишь в это время, через других спасение придет. И Не ради ли этого дела Бог величие царство дает Жизнь твоя должна прокричать О спасении для нас в этот час Так иди, пожертвуй собой Чтоб народ остался живой Так иди, пожертвуй собой Чтоб народ остался живой Все те же звучат слабо, что тогда услыхала язверь. Всякий страх победила тогда она, Мы должны победить ваш мир. Бог нас спас и очистил не для того, что прожили мы жизнь для себя. Каждый должен быть тем, кто сказать готов, Пусть Господь посылает меня. Если ты промолчишь в это время, Через других спасение придет, И не ради ли этого дела, Бог и царство дает. Если ты промолчишь в это время, Через других спасение придет. И не ради ли этого дела? Бог и царство дает. Твоя должна прокричать, а воскрешен Христе в этот час. Так иди, собой, чтобы церковь стала живой. Так иди, пошетуй собой, чтобы церковь стала живой. Когда страх смерти близко подступает От голоса врага я содрогнусь Но все же на тебя я уповаю Как прежде вас к тебе Господь спасет меня Он слышит голос мой Когда я плачу и стянаю В час закатаясь Взываю я Все бремена свои Лишь на Него я возлагаю На Него возложи Все страдания свои И Он поддержит тебя На Него возложи без страдания свои, и он поддержит тебя, <связывая> услышь меня, Господь, молю тебя. В объятиях страха я теряю силы Ой, если были крылья у меня Я улетел покойно, шел в пустыне Услышь, когда стенаю и томлюсь Когда страх смерти близко подступает От голоса врага я содрогнусь Но все же на тебя я уповаю Как прежде, позовок к тебе Господь спасет меня, Он слышит голос мой, Когда я плачу и стенаю. в час заката и на заре. И днем взываю я все бремена свои, лишь на Него. страдания свои И Он поддержит тебя Он спас голос мой Когда я плачу, когда я плачу и стена, и на заре, В час заката все времена свои я возлагаю. На Него возложи все страдания свои, И Он поддержит тебя. На Него возложи все страдания свои, he won't Меня Никогда не перестану верить и любить. Я твой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой.